Добрый вечер. В преддверии Нового года я бы хотела разыграть небольшой приз. Приз будет состоять из трех вещей. Две не дарят. Если это будет мужчина, подарит любимой женщине. Если будет это ребенок, мальчик подарит маме. Если молодая девушка для нее прекрасно подойдет, женщине в возрасте тоже подойдет. Но розыгрыш немножечко с подвохом. Приз будет разыгрываться по комментариям. Комментарий должен содержать, что он получил самое худшее в новом году. Какой это был самый худший пандарак. И тот комментарий, который наберет больше лайка этому комментатору, и отправится этот подарок. Все почтовые расходы я беру на себя. Вам ничего платить будет не нужно. Это действительно будет подарком. Жду ваших комментариев. И желаю, конечно, увидеть победителя. Комментарии должны быть написаны до 28 декабря. Если человек живет далеко, то, возможно, приз он получит на старый Новый год. Но это все равно будет очень приятно. Ну, так как у нас работает почта, то две недели это практически пройдет. Если кто-то живет ближе, то, возможно, получит подарок на Рождество. Жду ваших комментариев. Желаю всего вам хорошего.